Государственной телерадиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Ежегодно 7 июня в Кыргызстане работники финансово-экономической сферы отмечают свой профессиональный праздник. Он был учрежден с целью отметить значимость вклада финансовых и экономических работников всех отраслей экономики в социально-экономическое развитие страны. На сегодняшний день в сфере предоставления услуг финансового посредничества, за исключением банков и госструктур, осуществляют деятельность около 900 организаций. Глава государства поздравил работников финансовой и экономической сферы страны с профессиональным праздником. Уважаемые работники финансовой и экономической сферы Кыргызской Республики! Поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем финансовых и экономических работников. Устойчивое экономическое развитие страны, эффективное управление ресурсами государства является фундаментом повышения благосостояния граждан. Нам необходимо установить благоприятную инвестиционную среду для создания конкурентоспособной экономики с диверсифицированной и сбалансированной структурой. Надо активизировать работу по широкому внедрению инновационных и природосберегающих технологий, а также по развитию надежности, системы защиты прав собственности. Приоритетным направлением государственной политики является прозрачное, рациональное и эффективное управление финансовыми ресурсами. Успех проводимых экономических реформ, нацеленных на эти цели, зависит от добросовестного труда каждого из вас. Ежедневная работа каждого экономиста и финансиста является значимой для настоящего и будущего страны. Уверен, что ваш профессионализм, напряженная работа позволят нам достичь поставленных целей и обеспечат устойчивый рост экономики и эффективную работу финансовой системы. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной и плодотворной работы.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 Участвовать в продвижении туризма. Доля туризма в развитых странах доходит до 12-13 процентов. У нас этот показатель равен 5%. Мы должны довести этот показатель до 7-8 процентов, отметил премьер-министр.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 В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. В ходе судебного заседания адвокат Сергей Слесарев просил отменить меру пресечения Албеку Ибраимову и Кубанычбеку Кулматову. Выйдя из совещательной комнаты, судья Кубанычбек Касымбеков зачитал постановление, согласно которому в удовлетворении ходатайства адвокату отказано, так как оснований для изменения меры пресечения бывшим градоначальникам нет. Бывшие градоначальники находятся под стражей 14 Обвиняемые, включая кубанчбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Бывшего директора Центра реабилитации детей и молодежи при мэрии столицы Алексея Петрушевского подозревают в злоупотреблении должностным положением. 6 июня его вызвали в ГКНБ на допрос в качестве свидетеля. Спустя 4,5 часа следователь оформил протокол сдержания. В данное время идет следствие. Следственными органами Госкомитета национальной безопасности ему вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и во дворен ВВС СИЗО КМБ Ведется следствие. АКС КНБ выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности, организованной иностранными гражданами. Представители компании, вопреки запрету на букмекерскую деятельность, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали ОСО. Через интернет и информационно-телекоммуникационные средства они принимали ставки на результаты спортивных игр. В рамках досудебного производства арестовано более 35,5 миллионов сомов и более 31 тысячи долларов. С 2016 года, компания вывела на адрес иностранных банков за пределами страны более миллиарда сомов. Кроме того, за период своей деятельности с 2016 года по настоящее время указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами Кыргызской Республики, денежные средства на сумму более 1 миллиарда сумм. В настоящее время задержанный руководитель усо гражданин иностранного государства во дворе в СИЗО ГКМ Кыргызской Республики ведется следствие.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 В Чаткальском районе Джалабадской области выявили факт злоупотребления должностным положением ответственных лиц управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество. По информации ГСБ, ответственные лица управления не производили правильный расчет сельхозпотерь. Одно из ОСО владеет лицензиями на право пользования недрами на одном из месторождений Чаткальского района общей площадью 67,9 гектара. При предоставлении управления компания исказила данные об арендуемой земле. При этом ответственные лица в угоду данному УСОП произвели неправильный расчет сельхозпотери и нанесли государству ущерб в особо крупном размере – более 10,5 миллионов сомов. ГСБ принимает меры для его возмещения в бюджет государства. Кыргызстан и Узбекистан расширяют перспективы сотрудничества. В городе Ош на заседании межпарламентской комиссии представители обеих стран договорились о создании новых туристических продуктов, а также одобрили идею единого визового режима. Майра Мурзакулова продолжит. Делегацию из Узбекистана тепло встречает уже на границе, на кпп ДО 100 Члены парламента обеих стран, послы и руководство приграничных областей принимают участие во втором заседании Межпарламентской комиссии в Южной столице, цель которой – развитие социально-экономических и гуманитарных отношений. Главной темой обсуждения стало решение приграничных вопросов. Как отметила узбекская сторона, для решения приграничных вопросов необходима политическая воля. а Теплые отношения президентов обеих стран уже дали результаты во всех сферах взаимоотношений. Сегодня мы, конечно же, обсуждали, что могут сделать парламентарии дальше. Мы согласились в том, что, во-первых, мы должны осуществлять, заниматься совершенствованием правовой базы нашего взаимоотношения. Это значит сближение законов, их гармонизация. Если есть какие-то нормативные препятствия в сотрудничестве экономическом, культурном, решать их надо. Мы должны осуществлять взаимный контроль деятельности правительств в отношении реализации договоренности. В Узбекистане накоплен значительный опыт парламентской деятельности. И для нас, для парламента Узбекистана имеет очень большое значение вот, именно взаимодействие в сфере обмена опытом законотворческой деятельности сегодня кыргызско- узбекской границе работают 5 маршрутов ежедневно в обе стороны перемещаются десятки тысяч человек теперь ожидается открытие еще новых кпп Бештен, бюджета гачеки талаша участка ларбар Согласно меморандуму, который приняла межпарламентская комиссия в прошлом году в Фергане, сегодня между нашими странами осуществляется свободная торговля. Экономические показатели выросли в разы. Узбекско-кыргызские отношения преобразились во всех сферах. Это результат теплых отношений двух президентов и парламентов. Почти решены приграничные вопросы. Осталось всего 15% по согласованию границ. Сегодня мы это делаем дипломатическим путем. Мы добились создания новой благоприятной политики. У нас открыты 5% маршрутов – воздушные, железнодорожные, автомобильные, туристические. И такие встречи парламентариев обеих стран очень важны. Они дают новый импульс развитию отношений. Также на заседании стороны договорились о создании нового туристического продукта. По туристическим достопримечательностям обеих стран можно будет проехать по кольцевому маршруту. Также одобрили идею о едином визовом режиме. Напомним, первое заседание межпарламентской комиссии состоялось в Фергане в прошлом году. Второе завершилось сегодня, а третье решили снова провести в Узбекистане. Майра Мурзакулова, Ильюр Байназаров, ЛТР ОШ. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.